Всем привет, ребята. Сегодня у нас будет прохождение игры и тексту Всем привет! В прошлой серии мы забрались на маяк и сели На, на... Подъемник. на подъемник. Да вот так. Тут опять у нас какие-то проблемы, объяснения отношений. Mm -hmm. Но они хотя бы уже коммуницируют как-то ну, друг да. с другом. Не будете мне слова попадать. Вспоминаю боль. Yeah, а все приехали? Mm. Да, что Смысленно, Опа, погоняемся? готово? А что делать-то? Прыгай. А, -а, а? Поехали. Опять? А как глупо, скорятынько. Гоночки. <singing> Берлис буквально девушку победить, да? Да. Я не удивлена, что сейчас. Тут скорята есть, видела? Угу. пропустил, Да ты меня так обогнала, Хэллоу. Господи, какой дурачок, а да ты меня прям. Ты прям в спину дышишь! А где быстрее? На этой стороне или нет? У меня уже палец болит. меня <смех> тоже. Ой-ой-ой, мы сейчас в воду что-ли? Я надеюсь, нет. <смех> Ого! <смех> а, же вс? А, вс? Ты победил! <смех> ты рад, ты доволен, Слышите, что я опять плачу? Блядь. Нет, мне очень плохо, блядь. Чуть не роганул нахуй, ой. <смех> Ой, а, ой. Что делать-то надо? А, вот смотри, там куда то чувак. Да уйди! Ну куда ты? Да давай, давай, давай! Давай, залезай! А, мне на него? Ну, видимо, ты же от отталкиваешься. На месте? Залез, куда дальше? А, вон, крюки, к крюкам, наверное. Крюки, к крюкам. Да, крюка. Правильно, правильно, давай. Вечно этих мужиков приходится на себя тащить. Да. На своих рубках спине. В Женской. Да. Нельзя мне так за. Да, Правильно, мужик, короче, его донесла, я дотащила, да? А мне подниматься самой. Это верно, верно. вот он жизнь девочки вот он но все его красиво да да что такое мне видимо наверх раз там синенько так. а ты цепляешься да не тащить типа да, ты зацепился да да я еду. так сейчас подожди Сейчас я следующую подгоню. Давай. Только без это, без, без рофов. Давай. Вс. Ты кие уж там ровка. Нет, у меня сегодня настроение на роффу. Да. Да. И сегодня а, твой муд по жизни это. Стронг. Депрессия. Да? Да. Просто. Откройтесь. Открой. Проходите, красиво. леди. О! Гонка! Ого! Я чуть не упал, чё. А это чё такое? Да как ты меня обогнала, Леон? Это кости, интересно, или что это? Наверное. Или это кост? Ёшкин троскин. это очень рада. Да. Ой, как прикольно надо переворачивать. Я куда-то упал. Что происходит? Все нормально, Я упал вниз. Да? да? Нифига прикольно, блин! <смех> я бы без конечно играл в такую игру. Я опять впаунис. <смех> <смех> <смех> да. Вот ну если кто-то за тебя болел. Кто за меня болел? Я никому не нужна. Да, собственно, упали. Который Что, хочет за... меня победить. Все хотят победить. Mm. Hey. Hey. Какую сторону-то вообще надо? Ш... Куда я вообще лечу? Что происходит? Да все правильно. Я на месте. Короче, бессмысленно тебя отгонять. Тут какой-то замок. Короче, видимо, ты здесь нужно. Вот где-то <свят> Да, ребята, у меня сегодня депрессивное настроение Максим сегодня... меня обижает <свят> Сегодня будете наблюдать харасман со стороны женщины Да? Да <свят> А, oh, oh, oh, ah, нам на вершину надо? Зачем? Oh, так, мужик это ah? как будто куда-то там идет, Как всегда Really? Yes! When <laughs> мама. а мы сейчас работаем над лечением да магниты же все разрушится он все разрушает и что, опять? В бедный домик и что опять делать ну, что нам делать с нашими кокошениями? видимо какой а да. опять видимо это Только оно прям ну, перед носом. Куда ехать-то? Господи, помогите! А. а, вот это мне нравится, когда ничего не делаешь. Да, это этого мут пожить не будет. Ну да еще. Быстрее, Коди, наконец! Да я не знаю куда, тут все разрушено. зимой wow. А че меня oh. так долго притягивает? Меня тоже Да? Mm -hmm. Ого! Ля-ля-ля-ля-ля! Куда это Я, я в помойку куда-то Я тоже Какую явно нас опять засосала на этот раз Такие магнитики побиты. Мы теперь друг к друг другу типа божем. Что-то я еще не понял. <смех> да. А, да? <смех> О, тащи меня, тащи. Ты! А, мужской! мужской отроди... Мужское существо! <сосок> Тащи мяса. женщину! Тащи давай, женщину, садись. говорю! Все, погнали! Пойдем. Так бы сразу! Я не против! Правда, разбегаться не могу! Ладно! Тебе, наверное, тяжело? Вау! Эх, так... А, тут что надо? А, тут, наверное... А. а, теперь я к тебе! Бэн! Круто, да? Да. Как-то мне тяжело. А, это тут вверх. Пристягиваюсь. Блин, прикольно. Круто, Классно то, что каждый раз что-то новенькое. Не успеть надо есть. Не, нам в разные стороны надо, я уже нафидил. Ой. Я тоже ничего не... Ну давай я прогуляюсь, Ну ты иди, конечно, я никуда не пойду. Абсолютно... Ты сомневаешься? На мне? Нет На мое превращение? Давай Раз, Раз два, три. два, три Бэм! Бэм! Мне кажется, здесь невозможно было упасть это, О, это что такое? Я не могу ничего с ней сделать Ну нет, ты А, я тебя типа, подержу из-за нее, видимо Ой, я на тебе. Ну всё. У ну, нас в этом есть смысл. А, вон там, смотри, какие-то крестики. Я вижу. Красному я, да? Нет, красному я. Да. Нет. Давай скорее. Притягивайся ко мне. Нет, нет, нет ты должна. Ко мне притягивайся. Все? А, нам надо так, а как? Ну, я не иди. знаю пока. А как я буду идти? А, все, буря спала. Давай быстрей, Давай быстрее. бежим. Ну быстрее, притягивайся. Все, я притянулся. Нифига прикольно. Только не отцепись. Вначально. Как мило. Ч, я не услышал. Моя без себя не справлюсь. Погнали, погнали, погнали. Куда? Вот синенькая, синенькая, синенькая. Синенька. Давай, притягивайся сразу, мгновенно, мгновенно. Да тут Рэмш. Буран. А вон я вижу красный. Да-да-да, справа там. Видела, да? <гас> Ты куда?! Я а. тут! <гас> Помогите, ха. Давай, погнали, погнали! Прямо сейчас! Right now, right now, right now! Right now, right now! Все, я на месте. Ты что <гас> делаешь <-то? гас> Ты решила бы экспериментировать? А какой там следующий? Не заметила? Нет, к сожалению. Ну моему да. Давай, гоу! Держусь, держусь, держусь. Я не хочу проходить заново. Я держусь. Мы на красную сети убивали. Давай не будем экспериментировать. Хватит отжимать клавишу, не страшно. Да интересно. я нечаянно. Погнали, погнали, погнали. Слась. Вон, смотри, это, стенка, стенка, стенка, стенка. Думаешь, к стенке? Да, да, да, да. О, вон, смотри, тут это может. А, мы типа защищаемся, так поняла? Угу. А если я встану? Давай не надо. А дальше куда? Вон красный, красный. Я к ней притягиваюсь, да? Да. Давай, притягивайся ко мне? Вс ⁇ Сейчас. Надо, видимо, на ту сторону, да? Эту... А, да, да, да, да, да. да. Вроде, вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ Куда дальше? А, вот, смотри. Это тебе? Да. А меня? Подойди ближе. Вс ⁇ можно. Опа. Йоу! Нет, я тут. Это была двиска. Сейчас Так, аккуратненько. А куда здесь? Сейчас бура пройдет и посмотрим. А, ну вон синий. Держись, держись, я держись. Не не а сейчас моем? Да. О. У меня очень чешется нога. Ты идешь там? Да, да. А, тебе туда надо, Макс. Видимо, нам опять притянуться надо друг к другу. Блин, серьезно? Ну да, и в серединку. Ну куда дальше еще? а как я сама переберусь на ту сторону? Я, без понятия. Может, он имеет ту сторону, на которой сейчас ты? Я ну, как-то запоздал. Он. Я считаю. Давай. Раз. Два, три! Все? Правильно. Да. А, вот тут стенка. О, они соединились. Какой-то лифт. Бежим. Сквозь буду. Господи, как обезьяна, я шешусь. Надо мыться? Нет. Мыться не про меня. We made it. Ура! Давай опять. Good, yeah. oh, <laughs> Ой, Вафли сразу стесняется, чё? Yeah. Когда не о чем говорить, надо говорить о погоде. Mm -hmm. Ну видно же, что оба стесняются да, и да, оба да, хотят да. поговорить. Это обсерватория, типа? Ну нет, типа, башня какая-то, на которую мы спирали. Не, ну типа. О, северное сияние. О, нифига, прикольно. Yeah. Мы, наверное, не куда-нибудь. Мы вернули сияние. сладость. Now I know why that book sent us here. Yeah. This is where I proposed. I was I was so nervous. I know. Well, that's what special. Really? No. No, no, no. You <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> It's <laughs> <связь> <связь> <связь> у него такое лицо тупое ну глиняное на эти <связь> такой момент испортил ну как же без него а теперь куда? А, опять семейная терапия у нас будет. по да, походу. <связь> Может опять такую же заставку сделать с семейной терапией. <связь> нас не поймут. Ну там девочку все, одно сидит. <связь> Делать себе сэндвич. С маслом. С маслом. с маслом? с маслом. Цены весь маслом. Кавка с маслом. С маслом. Кавка с маслом. С маслом. Такой шар большой. А, mm -hmm. ну ладно, да, кстати. С ее голову. А, так вот сама эта башня, типа, или что? Да, видимо, мы на ней мы настолько маленькие были. Ну да. Да. Мне кажется, мы побольше были, но. <coughs> Блин, просто бесконечная игра. Шок. Шок Все игры такие были, да? Угу. Просто бесконечные. О, как в жизни твоего лица не видно на фотках. И ты сейчас выглядишь красиво. О, Номер два. ха ха Такие лица? Mm -hmm. Я так сижу, классно! Смотри на меня! <laughs> это как в мультике про этот. Uh, no. Блин, ну как там они четыре типа всяких характера кусочка своих характера собирали, да, и пятая да. была, да, да, да, пятая из крабла, да? Или что там? Из крабла? А, нет, была. это душа, душа. Душа, да, душа. Блин, классный мультик, всем советую. Mm -hmm. Не зря. Мы а дали такой... Оскар. Да, да. А Оскар вообще дают? По-моему, и дали, нет? Оскар же дают за игру актеров, нет? Но его наградили чем-то. Ну, очень достойным чем-то. Паша! Типа страсть к его делу? Ну, да. Ну, страсть к жизни, типа любовь к жизни ну да. О, обожаю новую локацию. Да. Каждая локация просто красиво по-своему. Угу. Потому что ты давно не ухаживал за садом. Забросил ты сад. Не забросил я свой сад, и он наброс. Надо чаще брить. Че это? с капельками чего-то. О! Тебе другого дали. А у меня что? Поливал какой думаешь, водичка? Ага, да, наверное. А я что, чё, чё, чё, я умею делать? Ну, никакого а со у тебя из башки выходит Ёб твою мать А, ты держу как муха. А мне чё? Атака серпом Ау, а, у тебя серп реально сзади, сри. На, на, на, на, на, Ну, короче, ясно, я опять просто стою. Да, короче, ты, а ты опять ее. лох, а я просто... И ты сделал? Ну, ты лох, а я твоя лохушка думай тоже мне просто убить да. не как мерзко. о смотри о, я лечу да. сад. уля это кто прицелился а что это за о растение? я буду сейчас водичка поливать не знаю. Фу. Фу. смотри похоже, здесь стрелочка какая-то похоже показывает. не на грязь если честно о. Это одуванчик, это одуванчик Это так мило А, вс? Ты можешь в цветочки превращаться? А ты что будешь делать? А, я тебе это, подкинул Спасибо, Коди Эй, Коди! У нее просто голос очень странный какой-то О, какая красота Угу Вылечим, Man, what happened to my greenhouse? It looks ужасно. Yeah, what happens when you abandon your passion. Gets you Fat? the the Purple stuff is everywhere. keep spreading unless you stop it. So, Cody, will you nurture your passion? Or will you slowly let it die? Ha, ha? No. May let's take this purple stuff out. О, сейчас они уже с таким, знаешь, энтузиазмом. Да да да, да, да, да, Раньше типа. Такая они такие together, типа вместе. Да, да. <смешки> О, тут опять. Ты будешь с кактусом? Опа. А чем мне делать за кактус? Не Просто знаю. сидеть? О, <смешки> я как Флэнс с Зомби, знаешь что? <смешки> yeah, yeah. Ой, ой, ой, ой, ой, -ой. Давай. Ты видела, как я классно перезарядился? Смотри на меня! Смотри на меня! Чпок! О, бомба! А что, у него ещё закончится? Нет, когда-нибудь? Всё? А я могу сейчас застрелить? Нет. Почему я не удивлено? Это что мы знакомы с Григосом. Ничего. О, фу. Бэм. Опа. О, еще какой-то новый цветок. Сейчас. Подъем тебя, уя. Ты будешь какой-то ромашечкой. Господи, что это? У него нос твой. Твой нос у крови. это я. Это я просто, ну, типа, в этом... Ну ты поняла, в, в, в, в, в центре. Ну а чё? О, О! Я могу расти. А зачем я листья выращиваю? А, для <смех> тебя, <смех> что ли? Ну, да, видимо. Ну, смотри, я могу понимать. это. <смех> <смех> а ты не мог? <смех> а я не могу. Сделать? Чё? Нормально. Чё? Там листья просто... это? Я, возможно, промахнулся. Вот, я считаю, можно такую заставку на канал сделать. Просто я. Да блин! Блин, ты что там издеваешься или что? Ты где? Там же куча листьев. Как ты по ним промахиваешься? Так, между ними-то просветы я в них падаю. Че, мне надо полить кувшинку? Да. Наполнить ее водичкой. Так, кувшинка, да? Рига, она воды любит. И чё? О, я дальше поехал, смотри как. И всё? А, больше не могу. А, так вон там тебе открылся проход. А, всё, я тебе поехал наверное, назад. туда. Давай. Так там-то, можешь не это? Я вот тут. Мне тут нужно что-то. Я на всякий случай. Всё? Берешься там? <laughs> Блин, прикольно, я мост получается. О, там опять что то новое, да? Или что там? А, это то же самое, то да, же вроде самое. как? Ты чё? А, и а, смотри, проходит, да, тебе ходе открылся. Без проблем. Опа. Вот Опа. и снова превращайся. В Такая земля. Да А ты можешь сделать бесконечно там? Ну там через какое-то определенное количество. Up, right? Ну как сказать? Растояние через определенное. Ну, в принципе, да, бесконечно, там много делать. А мне что делать? Как мне до тебя добраться? Я не знаю. А, ну вот мне, наверное, опять надо убить. И тебе что-нибудь откроется. Ну давай. Ну, сейчас. я пока что не вижу, что мне должно открыть. А, вон снег. А, ну, я убиваю заразу. А, вон и тебе выросла оза. А, что только одна. А, все, у меня. Вот еще один. Так. Чисто ему пасть открыл. А я его ну, наполняю водичкой. Давай, давай. Пей, пей, цветочек давай. Ничего. Мне кажется, что то сейчас будет. Босс может какой Ты, Ты слышала? А, может, сейчас какие-нибудь мыши будут или типа того? Всякие заразы. Yes, да, ты какой-то босс. где, -то, где -то. Я комарал. Не могу разговаривать. Занят с комаром. Так. А, и чё? А, вот, схватил. Ты можешь его убить? Да, ну, а, да. Давай, всего хватаешь, я бью? Да, да, да. А, все, я не могу. Ай, бьют! -а -а -а, Кто? О, я тоже атаковать смогу! Ты тоже можешь? Давай! Хватай а, его! Не могу! Я умерла! Сейчас схвачу в следующий раз. А он вставляет шипы, сырь какие! Взял! Души его! Душу! Души! Разорви Пошли. его! Почти половину хп сняли! А, опять тебе типочки! Блин, мне очень долго Хватай его. Я не мог. Я умерла. Блин, он очень быстро, что-то. Давай, сейчас а схватил. Схватил. Схватил, держу, держу его. Блин, на ну, чуть-чуть. Да нормально, нормально. Блин, он меня убивает. Я опять умерла. Нормально это вроде подправляется. Ой. Ай! Нифига он дамажит! Я еще рез, но если возьмут. Давай. Сразу. Давай. Почему э, а так быстро? Вс, сейчас точно схвачу. Давай. Я промахнулся, Давай, давай. Держу, держу его. Держу. Умирай. Паха. А, ты землеройка. Ты понял. Я опять умираю типа. Надо убить плохо. У меня тоже убивает, аккуратненько Я это, надеюсь, не... Блин, он очень много мне дамажит. Да хватит, ты, ты чё, чел, у меня хейтит Сейчас хвачу его. Иди бог, схвачу. Не успел. Ну вот такое тут бывает. Давай, сейчас. Сюда! На, Зашли на, его. на, на, на! Умри, землеройка! Там чуть-чуть! Сюдааа! Всё? -а Мы -а. его убили? Да, вроде. И чё? А почему тут так всё страшно? Не знаю, да, может. А, во во во, во а, все, все. Вот. А, а вот тут? А, тут? А, а вот тут, вот почему не это? А, ну может это потом? Так, ну что, ребята? А, а как мы сходим в спа, мы увидимся в следующей серии. Да, всем пока, всем спасибо.